Друзья, всем привет! С вами Варик 123. В этом видео вы увидите, как и сколько можно заработать в городе Краснодара. Это не инвестиция, это не ставки на спорт, это работа в такси по тарифу бизнес-класс. Ну а пока я подготовлю машинку к работе, затарюсь водичкой и оденусь под рескоду в это время. Поставьте на это видео лайк и подпишитесь на канал. Ну что, друзья, машинку подготовили, водичкой затарились. И под ресходу оделись. Я поехал работать, а вам приятного просмотра. Ну, всего доброго, до свидания Спасибо, взаимно Значит, 32 минуты езды На сумму 687 рублей Завершаем так. Ставим оценочки идем, едем дальше Так, другой заказ 1,8, 9 минут Поехали так, приехали на второй заказ. На ставропольскую сто сорок девять, да? Так, что тут у нас получается? Двадцать. 2 минуты езды на, на сумму 520 А мы едем на следующий заказ Так, в маске была девочка и 5 звездочек Едем на следующий заказ Здравствуйте а, Она не увидела, наверное угу. Хорошо Что тут у нас все, все. встретили пути мы проехали, значит, почти 20 минут. Завершаем. Дешманский заказ. Угу. Было маски? Нет. Ставим, да. Здравствуйте. На... Конгресс на 4, да? Да. да. Следующий заказ у нас вышло, значит на сумму 534 рубля по времени 28 минут езды завершаем так а мы идем дальше едем на пятый заказ сколько тут получается значит подача 4 минуты ехать а тут рядом 200 метров. Вот так вот, смотрите. Угу. Так. Еще раз, здравствуйте. Шаем здравствуйте. поездку. 24 минуты езды на сумму 576 метров. Продолжить. Был маски? Нет. На тебе пятерочку. А мы едем дальше. Стасова 178. дробь идти, да? Mm -hmm. Хорошо. Так, что тут у нас? 37 минут езды. На сумму 577 за На Московскую обслуживания... Так, завершаем поездку Вот это вот Сколько было 34 минуты езды на сумму 417. Дешманская. Опять без коэффициентов. Без коэффициента какая-то херня, как на экономии, блин. Тариф бизнеса катаем как на экономии, блин. 35 минут езды, офигеть. 417 рублей. На суворово? Проходить. так ну что эту поездку тоже завершаем что тут у нас получается значит значит 54 минуты езды и на сумму как вы думаете если меньше 1000 рублей то ставите лайки если больше тысячу рублей то пишите комментарии я думаю меньше Так, 809 рублей блин слабоватенько очень слабоватенько очень слабоватенько и едем сразу же на следующий заказ так вот это вот далее ставила значит 18 с половиной минут на сумму 477 рублей идем дальше сейчас был еще заказ висел посмотрим он висит или нет да висит так. С Порта угу, на грабина вг 16 Адрес стоит грабина вг 16 да. так что тут у нас получается значит адрес поменяли поехали на другой адрес по времени значит поехали час почти 12 минут если стоимость поездки больше 1500 значит дамы и господа Значит, вы все форум подписывайтесь на мой канал, ставите лайки и пишите бомбовские комментарии. Давайте, а сейчас бы я буду завершать поездку. Так. Все готовы? Раз, два, три. Час тринадцать на 2017. Вот это еще куда не шло, а то дает полчаса, 35 минут, 500 рублей. Так, что тут у нас получается? Выехали с 7 утра, сейчас время, значит, 17.21, 10 часов, почти 10 с половиной часов на линии. Сделали мы, значит, 10 заказов грязными на сумму 7185 чистыми 5907 отсюда отнять бензин где-то 1000 комиссия смотрите сколько берет яндекс просто уму непостижимо почти 18 процентов ну пока пол шестого еще не вечер как говорится мы идем дальше приехали на яндекс заправки сейчас будем заправляться через приложение здравствуйте у меня приложение будет я сам сделаю спасибо так значит выбираем значит в таксометре значит роснефть нажимаем заправиться Выбираем, значит, колонка у нас, видите, первая. Выбираем здесь первую колоночку. После 92, 92, пульсар, дизель, 95. В моем случае 95. Нажимаем ОК. Вот здесь количество литров, видите? Ставите. Кто хочет 20, это на сутки будет привилегия 2 балла. А кто хочет 40, это на 2 дня привилегия на 2 балла. Нажимаем выбрать. Окей, okay, 40 литров. Оплатить. Выходим, значит. Сюда. Так, чуть ближе сейчас сделаем. Ага. Уходим колонки. 92 выбираем. Засовываем сюда пистолет. Нажимаем и пошла заправка смотрите и вот так вот 40 литров а на экране телефона будет такой как аквариум такой наполняется смотрите видите вот вот вот все все все нарисовано сколько уже заправилось, на какую сумму заправляемся через яндекс заправки они всегда доливают то есть даже 40 копеек там такое там 20 копеек 50 копеек 10 копеек такое не задерживают короче они до последней копейки до последнего литра там миллилитра короче не заправляют ну сейчас я вам покажу так уже 28 26 идем сюда вот, 34 8, 39, смотрите, смотрите. Видите? Ровно 40. Ну все, пистолет достаем. Вешаем сюда. То есть это очень удобно. Во-первых. Во-первых, получаем 2 балла привилегии. Так, здесь ставим, значит, 5 звездочек. Хотели заправить, я попросил, что, что я сам буду. Вот. А здесь, вот сейчас 10 превратится в 12. Так. На сумму 1000, 1726 рублей. Ну, все. Вот и сразу заказик с коэффициентом плюс 40. Значит, берем. Едем на заказик. Ага подача 1.1, 6 минут езды. Наши баллы не увеличились? Не, пока 10, сейчас увеличится, станет 12. Так. Давай. Смотрим. Видите? Теперь 12. Вот она. Вот, смотрите. 12 баллов. Все. Смотрим дальше. А я еду на другой заказ. Здравствуйте. На ишутинок. Хорошо. Заказ, значит, 10 минут на сумму 368. А мы едем дальше. Так, ставим оценочку. Парнишка тоже хороший был, нормально все вел. Ага, едем на другой заказ. Подача 1.3, 8 минут езды. О сумме узнайте позже. на вас дней, да? Ну, да. Так, что тут у нас получается? 16-17 минут езды на сумму 470. Завершаем. Так, и так. А мы едем, наверное, да, уже сразу на следующий заказ. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, на линии на 38, да? да, да. Хорошо. Так, 8 минут поездка на сумму 600-364. середину села я бы сел сбоку но уже ладно я забыла, что... в красных партизан, Кракен, да? Да. 14 заказ проехали 14 с половиной минут на сумму 353 рубля слабоватенько слабоватенько а мы едем на следующий заказ это что у нас евтина Ростовское шоссе все понятно багажик не нужен нет, нет благодарю. Так, с данным заказом немножко переделка заказа получилась. Пассажир попросил подождать и везти его обратно. А Герцена 35 откуда? туда, откуда забирал. Так, ну что, данную поездку мы завершаем. Прождал его, значит, 15 минут и обратно привез. Время в пути, значит, 47 минут. Стоимость поездки 755 рублей ну что ребят 12 часов прошли моей смены и результат значит сделали мы 15 заказов грязными на 9495 и почти чистыми на 7803 и отсюда 1500 рублей бензина ушло того получается 6 300 отнять э, пачку стиков и воду пассажирам короче на 300 получается за 12 часов в пятницу 28 числа 28 э, мая вот вышла вот такая сумма с таким результатом а дальше кто работает в ночь просто вот так вот пальцем шелкните и мы переходим в ночную смену и будем смотреть и сверять а днем выгоднее работать или ночью то есть стоимость поездки количество заказов вот и вообще всего как лучше работать в городе Краснодар по тарифу бизнес днем или ночью? Все, вот так вот чик и вы переходите переходите в ночь. Так звоним пассажиру номер, на который вы звоните, сейчас не сети, пожалуйста, перезвоните позже. Не is temporarily коле так дамы и господа чтобы вы понимали мы переходим в ночную смену взяли значит заказ так что тут у нас привокзальная площадь 2 будет две остановки значит Стасова 186 и сорбовска 214 ожидаем стоимость поездки потом покажу после поездки сколько да? там до первой точки показывает да? ехать О, он всю точку будет показывать если там как есть возможность да чтобы ну общая за поездка 15, 20 да, ехать да, до первой точки будет вообще великолепно ну <с> я постараюсь да, если... такой маленький итог данного заказа сделаем Значит. Фу. Время в пути 28 минут, два адреса на сумму 676 рублей. Это уже ночная смена, время 22.10. Мы идем дальше. На, поставим оценочку хорошую. Доброе. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Так, значит, что тут? 45 минут езды на сумму 1088. Так, вот мои пассажиры. А, что тут у нас получилось? Значит, 21 минута езды на сумму 659 рублей. Напоминаю, это уже ночные заказы. Смена ночная ушла и то есть как-то нормально. Вот так. Вот Идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Даль на 8, потом на московскую, да? да? да. Хорошо. Ну, смотрите, друзья. 20. Одна минута 30 с чем-то секунд. Ну, короче, грубо говоря, 22 минуты. Завершаем поездку на сумму 834. Вот разве неприятно? Вот мне лично приятно. Помните, да, вот кто смотрел ролик? У меня был заказ на 35 минут на сумму, значит, по-моему, 417 рублей. Блин, извините, меня. 22 минуты и 35 минут И разница Почти в два раза даже, даже в два раза Еще на 2 рубля больше 417 417, 834 А тут 836 Разница в два раза Без пробок, не жарко Там кондюк даже не нужен Практически Ну как-то так Идем дальше Так, ну что тут? Тут получилось маленькое неприятно это заказ значит уже три минуты бесплатных прошли и плюс сверху еще сколько 16 минута уже вот не буду я ждать дольше Оно никому не надо мне точно что мы делаем значит мы берем просто данный заказ вот этот заказ видите да берем отменяем клиент не вышел отменить заказ отменен и через минуточки 2 350 рублей капнет на баланс так как заказ был по безналичному расчету все, следите дальше, мы едем дальше. Сейчас проверяем, пришли деньги за ту отмену, которая прошли больше 15 минут. Там 16, по-моему. Заходим в последний заказ. Да, вот она. Заказ отмененный. Вот заказ отмененный. Пришли 379. Ну, чуть больше чем 350 а мы сейчас едем уже на следующий заказ тут вот у нас получается вот прождали бесплатное время значит потом 7, 7 минут платное начинается после 7 отмена не повлияет на активность берем отменяем заказ Пишем, клиент не вышел и опять скоро капнет по минималочке это рублей 350, а теперь едем, значит, на другой заказ. Так. Здравствуйте, Здравствуйте. Вечер. на стадионную? Да. Ну завершаем поездку, значит 7 минут езды На сумму 298 так, Хороший мужик, ставим оценочку. Ага. И сразу же Взяли другой заказ И едем на другой заказ, на следующий Ну что Завершаем поездку. Значит, 21 минута езды. Была дальняя подача и платная с коэффициентом плюс 226, по-моему, рублей дополнительно сверху. И завершаем, значит, на сумму 778 рублей. Так. все. Ждем следующий заказ. Ну что, подъезжаем к пассажиру. Здравствуйте. на набережной? Да. Хорошо. Так, тут у нас получилось значит 10 минут езды на сумму 367. Слабоватенький заказ, если честно. Завершаем. Заказ будет угу. И ждем следующий. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. еще раз. Два адреса, да, будет? А -а -а. Станко строительный и Семиренко. Да, да, да. Так, ну что, завершаем эту поездку тоже. 20 минут езды на сумму... 658 Мы ждем следующий заказ Приехали к пассажирам Можно из такого Можно да? Да, так В аэропорт да? да, в аэропорт Ну что, приехали Завершаем поездку 28 минут езды На сумму 600 78 рублей В аэропорт приехали А для кого Интересно, как выглядит Аэропорт города Краснодара Вот так вот, вот, вот, вот. Uh -huh. Ну все, мы едем Дальше Так, ну что Завершаем поездку Значит, 16,5 минут, ну, грубо говоря, 17 минут на сумму 541. Так. Оставайтесь с нами, мы едем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте, на Крупскую 8Б? Да Хорошо Ну, как-то так Завершаем данную поездочку Что тут у нас получается Значит 13 минут езды На сумму О, что там слабоватенько. Хотелось бы больше Ладно, ничего Следующий, наверное, будет больше А мы едем дальше На следующий заказ ну что, ребята, друзья, дамы и господа, время 10.42. Приехали на очередной заказ. Сейчас будем забирать пассажира. Так. Вечи Ленова. Ну, а перед тем, как я завершу данную поездку, во-первых, наверное, многим интересно э парк Галецкий, город Краснодара. Слышали многие, но не видели. Вот, смотрите. Вот он. Сам парк. Это куда я пассажиров только что привез. Так. Сейчас выйду, чуть получше покажу. Вот он. Это стадион Краснодар. Вот он сам стадион. Большой такой. Если не ошибаюсь, на 34 тысячи человек помещается. А вот вон там, вот паргалицкий. А мы идем завершать нашу поездку. Так, что тут получается? Значит, ехали 18, почти 19 минут на сумму 461 рубль. Ну, неплохо. неплохо оставайтесь с нами мы едем дальше хорошо дамы и господа последняя поездка значит 4 минуты езды на сумму 279 рублей теперь делаем итог значит дневная смена работая с 7 утра до 10 вечера сделал значит 16 заказов грязными на сумму 10 171 чистыми 8 758 плюс еще отсюда отнимаем Значит, бензин тысячу, это 6700, 7700 получается. Еще 700 рублей на обед, там вода и все такое, короче. Итого получается 7000. Вот. Ночная смена сделали, значит, в 12 ночи выехали. Сейчас, если видите, время 12.59 вот он время 1259 12 часов ночи выехали короче 12 часов на линии сделали двен, ровно 12 заказов на сумму грязными 6 816 чистыми 5 612 отсюда отнять 621 рублей на бензин и максимум еще 500 рублей вода там ужин там и все такое короче четыре с половиной тысячи но разница получается днем ты едешь по пробкам то есть больше заказов однозначно чем ночью но пробки давят душит и иногда цены такие дешманские там если обратили внимание есть поездки по 30 минут по 35 на сумму там 417 рублей там 432 рубля короче вот ночью такого нету ночью во первых ты едешь без пробок во вторых не жарко в третьих там половина города светофора не работают пешеходы вот эти все моменты короче вот движение вот суеты нету спокойнее ночью спокойнее вот и просто чуть-чуть заказов меньше Короче, итог. ночью Днем получается чистыми 6500, а ночью получается чистыми 4500. Так, сделайте выводы. Друзья, я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если данный видео наберет 1000 лайков, то я сниму отдельный ролик обзором Kia Optima. И в нем расскажу положительные и отрицательный сторонах. Не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх и писать комментарии. А с вами был Варик123. До новых встреч!